Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим Охотники за привидениями, всеми любимые! Серия называется «Он любит смотреть, как она спит». Это бы могло бы звучать романтично, если бы не ужасные последствия вот этого наблюдения. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто успеет поставить лайк за 3 секунды и подписаться на мой канал, вы будете самая красивая на выпускном или самый красивый на выпускном. Если у вас уже был выпуск на днюхе на ближайшей, на свадьбе, неважно где, но это будет просто шедевр. 3, 2, 1, 0. Поставил лайк. К вам выдвигаются стилисты мирового уровня. Поехали смотреть. Коротко, что будет здесь. Мать твою! А -а -а! <связи> Жесть. <связи> Жесть. Это что за персонажи в комнате? Это кто? О, а -а -а! это будет классно! <связи> Йо-П-Р-С-Т. <-ре> <связи> Иди сюда. <связи> Мы вас знаем Мы вас знаем Он похож, знаете, на кого? На этого Кто при Луне Превращается Вот в то Оборотень Вот он, оборотень который превращается Бейли в волка, вот, мне кажется, он такой yeah. «Да!» «Да!» «В общем, рассказываешь, что там какая-то жесть происходит, кто-то там, э, она вроде как дома одна, но кто-то там якобы кто-то есть». Блин, пожалуйста, это кто? Пожалуйста, не поворачивайся, я тебя прошу. Come closer, он говорит, подойди ближе. Halfway, можно я не пойду? Я не хочу ехать ]EM. в этот дом. Это же legitimacy. просто какая-то жуть. У меня зайчик. Итак, начинается все то самое действо, эти парни едут вот туда, в дом, все как всегда, в общем... Может это не наше дело. Я так понимаю, что это, возможно, ее отец или еще кто-то из родственников, потому что если бы я увидела такую детину у себя в шкафу ночью, которая говорит, Ком я бы сказала на свидание. Почти не приехали к дому, но еще не совсем. Остановились? Oh, totally you sure you Точно уверен, should, что yeah. хочешь туда зайти. Uh, этот just... дом выглядит слегка заброшенным. Right, Конечно нет. Я бы не пошла. Привет, Билли, ее зовут? Yeah. Она очень напугана, uh, она думает, блин, в общем, а, это ее отец, как я предположила, все, я всегда вижу в корень, зрю, зрю, ноздрю, привет, в общем, она говорит, что ее батя спит, и... Um... В общем, я уехала в школе, я уезжала в, в, в, в школе, и когда я вернулась со школеджа, школе, в общем, он стал очень yeah, странным. Когда я вернулась домой, I... моя мама и сестра, мы ушли, so то есть твой, твой папа, единственный, кто остался здесь yeah, из твоей, твоей семьи, да. Типа, она говорит, в общем, что-то, куда-то мама улетела. Yeah, в общем, она говорит, я нашла только записку от мамы, и она оставила ее мне, и я сейчас вам ее покажу. Дайте мне секунду, что там записки? записке. И это, говорит, это, и что там? Что она там дает? Что нам написано? Чем? Я и сестра ушли есть К маме? What? Брат, okay. что? Я не понимаю Так, your mom and sister Что? Сначала я начала спрашивать Свою батю, что произошло Он ничего не ответил В общем Эстония Эстония Wow. To... неважно как это неважно все важно so в общем you know, батя his... сходит is... с ума his... и по ночам смотрит как она спит в общем, говорит она, что я лучше сваливать сюда, друзьям в колледж. Мне надоело это все, но я не могу туда уехать, потому что что-то происходит с моим отцом, я его люблю, он очень странный. Куда-то исчезла вся семья. Все такое. Я не уверена, что все в порядке. Я надеюсь, они ее спасут, потому что в некоторых сериях... Они не успевают спасти жертву и okay, so в лес какой-нибудь изумивший like a... маньяк или еще uh, что-то происходит. Now, bed, we'll Мы можем тут установить камеры в твоей комнате везде в доме и Окей, okay, говорит. Она, естественно, еще бы ты не согласилась. Парни приехали тебя спасать. А можно же сказать да? Dude, Тук тук тук тук тук. Стэнли. Стэнли, не заходите туда. Они хотят поставить камеру в комнату отца. Нет. А, там темно. Пожалуйста, нет. Первое, что ты сделаешь? Где, говорит он? вот тут нет. Его тут нет. Заходи. Вообще, говорит, никого нет. Мы не понимаем, что происходит. Вы поняли, где он? Я, да. Вы помните зарисовку в начале видео? Фу. Какая гадость. Это ваша расчлененка. Давайте не будем нас заглядывать. А, отлично. Блин, я испугалась. Пожалуйста, валите отсюда, я вас умоляю. Просто уйдите. Там какой-то фарш, какие-то... Кто там? Телевизор. Ха, класс, да? Что в шкафу у тебя телек? Это кассета. Давайте возьмем ее. Давайте возьмем, посмотрим. Умоляю. Я умоляю вас. Пожалуйста. Инструкция. Чуваки, вы не боитесь смотреть кассеты? Вы помните фильм Звонок? Когда ты, ты смотришь it? кассету, тебе хана. Вот там также все начиналось. Да! <связывая> Оперная музыка, ненавижу ее. Не понимаю вообще этой музыки, если честно, что-то воет и воет, воет и воет. <связывая> <связывая> Тошнота. О, а, смотрите, смотрите, вот этот вот чувачок, походу, вселяется во всех. Здравствуй, друг. Мне кажется, сейчас будет капец конец. И у меня секрет для тебя. Вот так я умею делать это. Я в ТикТоке так выступаю. Вот и весь секрет. Выступаю в ТикТоке. А это кто? Трэп? Этот вообще в очках, он вообще в шоке сидит. О, смотрите, кто это? Бегом. Что за уроды? Пожалуйста, выключи это и пойдем отсюда. Okay. Просто мне кажется, что вот наш вот этот мальчик в очках, он, мне кажется, немножко гипнозу поддался. On, валите отсюда, я тебя okay, yeah, dude, you Давайте ка это okay, guys, у девочки so, uh, поставим. У девочки камеру поставим, давайте. Это же самое важное. Все события будут происходить у нее в комнате в основном. Я так чувствую, потому что тот, кто был ее отцом когда-то, теперь не является таковым, обязательно за ней придет. Ток-ток. Она плачет? Это кто? Это она? Мать твою! Пацаны, берите что-то потяжелее. Дыхание. Сэр? Ты в порядке, сэр? Ага, рука его особенно в порядке, а, мне кажется. Что ты делаешь в комнате своей дочери? Я просто хочу сказать. Папочка любит тебя. Вау. сейчас блюванет. Так, бабу брать, бабу хватать, с бабой бежать. Все, конец. Она такая милая. Maybe you should go to bed? Сэр, сейчас очень поздно. Может, вам лучше пойти в свою комнату и поспать? Ей тоже нужно поспать. Окей, okay, он идет. он? Мамочка. Чувак, ты видел этого типа? Он просто вот такой вот. У него странная рука. Это, говорит, плохой пацан. Ты видел, что происходит с его телом? Просто, говорит, пойдем зайдем, поговорим с ней. Она надо ее успокоить. Давайте установим камеру. Она где сама-то вообще? Yeah. билет это ее семья, да. Okay, so, uh, Bailey, В общем, устанавливают они и камеру. Я зависла, потому что она рассказывала очень грустную историю. Мне кажется, она давно должна была отсюда сбежать. Bro, how the hell are you sleep in this как ты, говорит, можешь you тут спать? Это же просто ужасно. How how how you ужасно? You Я бы тоже не смогла там Spite? спать. Очень what? отвратительный what you дом. You you <пишись> дом. Я прям через own... мониторы чувствую okay, well, энергетику зла. <пишись> Вы <гал> прав, Мы говорим, должны попробовать. Пацаны, вы серьезно? Там ходит какой-то мужик. Вот пятиметровый с сломанной рукой. Вы достали только что картину, где девочка плачет. И он стоит там... А -а -а. И вы хотите лечь спать? Я бы, во-первых, не осталась тут спать. Первое. Второе. Обзавелась бы оружием. Второе. И третье. Третье. Я бы взяла бы сразу эту девушку и свалила. Но надо заснять. Я понимаю, контент имеет важность. Ну, сейчас ну, мы натерпимся с вами страха. Сейчас буду орать, как потерпевшая опять. Я молчала долго. Но мне есть что сказать. Шкаф откроется или не откроется. Шкаф откроется или не откроется. Шкаф откроется или не откроется. А, ну вот все началось. Вот оно. Мяу. Я не могу не грызть ногти, когда нервничаю. <свечу> Он смотрит телек, как, как раз ту самую кассету. И, видимо, нормально ему зашло. <звы> Ого! Фига, у него какие сильные патлы. Пакли. Руки. Грябли. Оно идет. Оно идет на нас. Оно на нас идет, оно идет вот там по коридору, вот такая дурында, идет вот так вот, вот длинная. Куда она идет? Она идет к нам? Какая жуткая, оно как будто бы еще выросло, посмотрите, как оно открывает двери. ну куда? Ну, конечно же, к бедной девочке. А, -а, а Это было офигенно сейчас! Эти спят. Два добрых молодца, как всегда. Их куда ни поклади, они везде засыпают сразу просто. Алло, можно разбудить двух парней? Вот шкаф откроется, помните, я говорила, открылся. Я сорвала горло. Эти не проснулись. Пять утра. Все, они потеряли, наверное, очередную жертву ден-динг, дендинг, диндинг, Вы понимаете, что это все, пацаны? Вы проспали работу свою. Зачем вообще от вас какой толк, чтобы все это снять? Ну да. Давай, надевай свои черные очки, Рейбены, Давай, пошли уже. Билли, короче, пишет мне Я говорю, думаю, что что-то случилось Кто? Да, блин Ты меня бесишь, очкарик Давай, бери свои рэй черные солнцезащитные Ночью, они ведут расследование Он в очках ходит Итак, call my room, call my room написано Приходите в мою комнату Или пришел в мою комнату Как она пишет, если ее в шкаф затащили Там может быть нарния какая-то, я не знаю, жуткая Ты серьезно сейчас будешь стучаться? Хватит отбросивать джентльменские Минские на замашки били давно здесь нет Раскорячено все Все Капец Меня сейчас напугал Я не должна бояться его все, все, а этот спит. А, -а, -а! сейчас что-то будет. А кто тогда пишет? Это подстава, это заманивание. Что это? О, черта. Я боюсь. Я, говорит, не думаю, что это Билли мне пишет. Конечно же, это не она. Они не просто так тебе забыли. Разбуди своего напарника. Я тебя прошу. Фу, Какая-то гадость. Сейчас будет самое стрёмное. Смотрите, прикиньте, открываются двери, там вот такое сты Что будешь делать? Подумай об этом на всякий случай. Поклади рядом с кроватью биту. Безбольно. У меня есть бейсбольная бита рядом. <свес> ты ближе Мне нужна помощь. Какая тебе помощь? Нужно в дверь войти не можешь. <свес> Билли, это ты ты на очки зачем напялил ночью? Да, это Билли. Так выглядит твой друг, правда? Встань, пожалуйста, уже, ей-богу. Смотри, смотрите, он the... его... Время 5.02, самое опасное время. <hrass> <programming> <erklären> Беги скорее, спасай друзей. У тебя сейчас еще и напарника не останется. Все, проспали, блин. Ай, его в дыру тащит. Он его в дыру тащит, он его в дыру тащит. Спаси, очкарика! Быстрей, Бро, что с тобой случилось? Он говорит, это чудовище меня схватило и потащило. Значит, они потеряли эту девочку. Она и так бедная настрадалась. Все, вставайте, бегите сами хотя бы. Они убегут, надеюсь. Они потеряли очередную жертву. Короче, мы пытались связаться с семьей, но никто не ответил. Вот такое у нас сегодня было видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайки. Если вы не видели вот это видео, обязательно посмотрите его вот сюда, нажав. Люблю вас, целую, пока.